Всем привет! С Вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать цветок из арканзы на резинку. Делайте вместе со мной. Для работы я взяла ленту из арканзы, мне понадобилось 112 сантиметров, и ширина этой ленты 4 сантиметра. На один цветок нужен один фетровый диск с диаметром 4 сантиметра, резиночка. В работе я использую вот такое кружево в виде цветочков. У вас может быть любое другое плотное кружево. Зажигалка понадобится и клеевой пистолет. Серединку для цветка я делала из бусин диаметром 3 миллиметра и самой обычной рыболовной лески как сделать серединку для цветка я могу показать в отдельном видео а вы пишите в комментариях если это интересно я сделаю итак ленту я нарезала на отрезки по 16 сантиметров мне нужны 7 таких отрезков. Потом отрезок я складываю пополам. И центр намечаю булавочкой. Правый край ленты прикладываю к центру. Вверх выкладываю по кромке. Выравниваю эти кромки. И закрепляю это положение булавочкой. Лента очень капризная. С ней непросто работать. Поэтому нужно фиксировать вот нужное нам положение и теперь правый нижний угол я поднимаю вверх к центру и закрепляю такое положение с левой стороной я делаю то же самое Теперь деталь я поворачиваю обратной стороной к себе. И вот к этому нижнему уголочку буду опускать правый верхний. Булавку можно вынять уже. Здесь у меня уголки совпадают. И теперь левый верхний уголок тоже опускаю вниз. Все уголки у меня сходятся в одной точке. Теперь деталь я складываю пополам, отведя в стороны, назад. И вот эти уголки у меня лежат в одной плоскости и на одной линии. Я их зажимаю пинцетом и оплавляю огнем зажигалки. Булавочки лавочки можно вынять. Получается вот такой лепесточек. Задняя стеночка. Здесь все ровно. Все красиво получается. Следите за средней частью лепестка. Если вы видите, что какой-то край опущен, его нужно просто подтянуть. А теперь я обрежу этот лепесток, вот этот уголочек. Отступаю примерно 5-6 миллиметров и на уголок срезаю. Лепесток состоит из двух частей. Одна часть и вторая. Оплавлять я буду эти части по отдельности. Зажимаю пинцетом и оплавляю огнем. Теперь вторую часть. Поправляю вот этот лепесточек. Следите за ним. Чтобы получился красивый цветок. Мы стараемся все делать симметрично. Вот так выглядит лепесток сзади и снизу. И получается у нас два острых лепестка, а в центре круглый. То есть три в одном. Для цветка... Я делаю 7 лепестков. И теперь я их буду склеивать между собой. Как я это делаю? Совмещаю уголочки. Зажимаю их пальцами. И здесь буду наносить клей на нижнюю часть лепестка. Начиная от середины к центру. То есть к острому уголочку. Здесь лучше пользоваться пинцетом, потому что клей, во-первых, горячий, а во-вторых, он проходит сквозь ткань и прилипает к пальцам. Это не очень приятно. Теперь опять я совмещаю уголочки, выравниваю их по высоте, наношу клей и прижимаю пинцетом так приклеиваю 6 лепестков. Пока есть только 6. Вот 6 лепесток приклеен. И теперь время поставить на место украшение для цветка серединку здесь я просто ниточку фиксирую, которая захотела раскрутиться а теперь наношу клей в центр цветочка и на нужной мне высоте приклеиваю тычинки теперь можно приклеить и седьмой лепесток Вы видите есть желтизна которую я спрячу при помощи вот этих чудесных цветочков мне понадобится две штучки я их срезаю обрезаю ненужные части и теперь я цветочек буду разрезать вот между лепесточками к центру вот так я разрезала и как бы его разворачиваю а лепесточки, сами лепесточки этого цветочка собираю складочками если у вас нет такого кружева, это скорее всего так и будет то вы можете использовать подходящее по цвету узкое кружево желательно чтобы оно было плотное Теперь я наношу клей в центр, на половину окружности и сюда приклеиваю подготовленную часть украшения. И то же самое буду делать со вторым листиком. Так вот, вы свое кружево можете собрать просто на нитку и подклеить в виде брюшечки. Опять я наношу клей в центр. И вот эта просвечивающаяся желтизна от оплавленных кончиков у меня уже запрятана. Ничего не видно. Все некрасивое стало скрытным. Вот получается такая серединка у цветка с обратной стороны я срезаю ножку как можно ниже вот так а срез я обработаю клеем и дам клею застыть а тем временем подготовлю основу для цветка на фетровый диск я наклею кружево за, на самый краешек, буквально 2-3 миллиметра от края, и вот таким образом по кругу приклею кружево. Опять же, если у вас другое кружево, вы можете сделать э, или оборку, как хотите назовите. Просто собрать какой-то отрезок кружева на ниточку и приклеить к фитровому кружочку. Теперь я приклею резинку. Наношу клей в центре. И ломая традицию, я не буду фиксировать резинку ленточкой, а это сделаю вот этими красивыми цветочками. Здесь тоже использую пинцет, потому что клей проступает и липнет к пальцам. Вот Наношу хорошо клей. И с одной и с другой стороны приклеиваю. Все будет отлично держаться. Получается красиво и надежно. Теперь можно поставить цветочек. Клей наношу на грани цветочка. Начиная от середины к центру. И приклеиваю цветочек на его место. Получаются вот такие резиночки. Диаметр цветка 7 см. Благодарю вас за просмотр моего видео. За комментарии, лайки и подписку. С вами была Ирина. До новых встреч!